Всем привет! Сегодня я покажу, как создать свое простое прогрессивное веб-приложение ProgressWebApps на Polymer. Для начала перейдем в папку, и в нашу, и откроем командную строку. Позже Копируем этот URL и пропишем git клон. И это ссылка, то есть у нас уже должен быть установлен git. У меня он не установлен, поэтому download zip, ну и просто идем скачивание zip архива, который содержит вот этот вот. Это является вообще примером, так-то их тут больше. Но так как мы создаем Progressive Web App, нам это подойдет. Архив скачался. Теперь мы его можем открыть или заархивировать. Открываем папку и уже открываем в ней командную строку. И пишем npm install и ждем загрузки. Если у вас возникает такая ошибка, то просто вводите команду npm audit fix и то пакеты, которые не смогли по какой-то либо причине установиться. Ну, переустановятся. Поэтому я сейчас их переустановлю. А пока ждем. Теперь мы можем запустить наш проект. Команда npm start. Теперь мы можем открыть наш проект по вот этой ссылке. Просто перейдя по ней. И как мы видим, все работает. То есть вот наш текст можно перемещаться можно менять то есть все работает И это нормально вот можно добавить можно так даже магазин свой создать конечно если его подключить ну, например к интершопс или кассе яндекс даже можно вот в исходном коде посмотреть, что все это создано на полимер и при этом можно открывать на любом устройстве, то есть это работает не только как браузерное приложение. Вот все наши, вот код, точнее он уже скомпилирован, но может кто-то и может разобраться. То есть все работает, и при этом можно менять абсолютно все. И путер, и хедер, и сам, самое главное. М. М. Чем полимер удобней того же React, тем что он, ну, во-первых, он легче. И, ну, это его самый главный плюс. Если React много весит, то полимер весит не очень много. И поэтому с ним удобнее работать. Конечно, есть, например, View, Svelte, ну и, др и множество других феймворков. Я бы выбирал либо полимер, либо Vue. Так как они, ну, полимер, конечно, уже не так сильно развивается. Но Vue и React очень хорошо развиваются. А на этом все. Ссылки я оставлю в описании. Вот, собственно, стартер Kit. Всем удачи и всем пока.